Привет, зрители канала Немиркин, добро пожаловать на новое видео. Боритесь ли вы с депрессией? Вам кажется, что, чтобы вы не сказали, они просто отмахнутся от вас, как от тяжелой недели или периода депрессии. Депрессия может быть сложной темой, о которой многие избегают говорить, однако узнать о ней очень важно, так как это может помочь вам лучше понять ее симптомы и как она влияет на вашу повседневную жизнь. Кроме того, это поможет вам понять и помочь поддержать других, которые могут страдать от депрессии. Итак, справляетесь ли вы с депрессией самостоятельно или хотите узнать больше о ее симптомах, чтобы помочь другим? Вот пять вещей, о которых люди, страдающие депрессией, знают слишком хорошо. Первое. Беспокойство по поводу всех социальных взаимодействий. Вы когда-нибудь беспокоились о том, что сказать на собеседовании или как ответить бывшему? Люди с депрессией склонны беспокоиться обо всех социальных взаимодействиях, а не только о тех, которые вызывают особый стресс. Хотя не все люди с депрессией борются с социальной тревогой. Депрессия, как правило, связана с проблемами в социальной среде. Они могут испытывать трудности в общении с другими людьми или сомневаться в том, что людям действительно нравится находиться рядом с ними. Независимо от того, сколько раз их успокаивают, страх быть отвергнутым может сохраняться. Второе. Постоянное чувство усталости и истощения. Вы когда-нибудь засиживались допоздна и просыпались с ужасным самочувствием? Представьте себе это, но каждый день. Депрессия обычно связана с другими проблемами, такими как бессонница и тревожность. И то, и другое делает сон еще более трудным. Однако иногда человек с депрессией может просыпаться без сил, независимо от того, сколько часов они спят. Отсутствие энергии может затруднить вставание с постели и выполнять повседневные задачи, которые другим кажутся автоматическими. Думайте о депрессии как о невидимом грузе, который тянет человека вниз, куда бы он ни пошел. Вы можете не видеть этот груз, но он всегда там, и это усложняет их жизнь. Номер три. Ощущение, что жизнь не имеет смысла. Вы когда-нибудь пытались уделить внимание уроку, которое вам совсем не нравилась? Кажется, что время идет медленнее, и все, что вы можете делать, это считать минуты до конца урока. Это замедление времени, апатичные отношения в некоторой степени схожи с тем, как некоторые люди с депрессией воспринимают повседневную жизнь. Им может казаться, что в жизни нет ни радости, ни удовольствия. И что все стало неинтересным. Через некоторое время они могут даже почувствовать безнадежность. Это приводит к убеждению, что жизнь не имеет смысла. В свою очередь, они могут стать невосприимчивыми и расфокусированными на окружающем мире, а также потерять интерес к хобби и другим занятиям, которыми они раньше увлекались. Четвертое. Низкая самооценка. Склонны ли вы сравнивать себя со всеми моделями и влиятельными людьми в социальных сетях? Люди с депрессией тоже так делают, но в большем масштабе они могут думать, что они неудачники как личность, члены семьи, друга или кого-либо еще. Они могут видеть, как все вокруг живут счастливо, и думать, что это их вина, что они испытывают трудности. Конечно, это не так, ведь в депрессии никто не виноват. Но также, как трудно перестать сравнивать себя с другими людьми в социальных сетях, попытки остановить себя от мысли, что вы неудачник. Может быть крайне сложно. И номер пять. Сложные отношения с едой. Вы когда-нибудь ели, потому что вам было грустно, скучно или одиноко? Подобно тому, как едят, чтобы скоротать время, люди, страдающие от депрессии, могут использовать еду в качестве механизма преодоления. Они могут переедать, чтобы отвлечься от своих чувств или чтобы избежать оцепенения. С другой стороны, некоторые могут также недоедать, чтобы справиться с депрессией. Они могут чувствовать себя слишком оцепеневшими или незаинтересованными в чем-либо, что даже еда становится утомительной и неаппетитной. Итак, было ли это видео полезным?